Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептика. я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной передачу ведут Леон Гилназарян. Добрый день. Екатерина Зверева. Привет. Илья Макаров. Здравствуйте. Валерий Соболев. Здравствуйте, мои самые любимые приматы. И Игорь Торман. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. И, друзья, наконец-то мы можем сказать, что эти встречи проходят не только в Москве, но мы медленно расползаемся по стране. И кроме Москвы, постоянные встречи теперь происходят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. Собственно говоря, если так вот строго посмотреть, то мы расползаемся не только по одной стране. В принципе, мы постепенно, друзья, захватываем мир. Совершенно верно. Сегодня у нас 5 сентября 2014 года, как вы, думаю, заметили по составу, лето подошло к концу, все приехали. И сегодня мы с вами поговорим на громадное количество потрясающе интересных тем. И, собственно говоря, хотелось бы сразу к этому делу перейти, потому что есть очень интересная новость, можно сказать, научный детектив. Катерина. Речь пойдет о родоначальнике импрессионизма Клоде Мане и его картине «Впечатление. Восходящее солнце». «Ампрессион Солей Лева». Собственно, название этой картины и дало название направлению в искусстве. На картине стоит подпись 1972 год. То есть картина, по мнению Клода Моне, была написана в 1872 году. И там изображена гавань в городе Гавр. И это вид из окна гостиницы, в которой, собственно, и проживал Клод Моне. Гостиница «Адмиралтейская». А почему по, именно по мнению Клода Мане? Потому что историки живописи почему-то считают, что картина была на, написана в 1873 году. И самое интересное, картина называется «Восходящее солнце», а историки почему-то считают, что она была написана, точнее, там изображено закатное солнце, а не восход вовсе. Они это обосновывают тем, что задокументированная поездка художника в Гавр состоялась именно весной 1983 года. И именно на основании этого они считают, что, ну, видимо, он ошибся. Ну, это как-то интересно, что человек перепутал год, и вроде как, по его мнению, это было в ноябре, а тут весна, и как он мог перепутать закат и восход? Вот, тоже интересно. Ну, здесь, конечно, можно предположить что-то. Ну, во-первых, конечно же, есть образ, что называется, сумасшедшего художника, мол, эксцентричная личность, не знал, что делать. Но при этом, если прочитать биографию Клода Мане, у меня лично не создается впечатление, что он даже был особо эксцентричным. Он был нормальным художником, у которого просто было свое видение, который шел к этому видению, не боялся, там, например, не пойти учиться живописи, потому что ему не нравилось, что они делают. То есть, такой человек, у которого есть свое мнение, но при этом все, что я читал про него, не дает оснований считать, что он сумасшедший. Но тут можно предположить следующее, что... Ну, хорошо, то есть, есть другие гипотезы, которые позволяют это объяснить, в принципе, вполне, вполне реально. Например... Но он нарисовал на самом деле действительно закат, но потом посмотрел, ну и ему показалось, что все-таки больше это похоже на настроение восхода. Ну, цвета так получились. И он мог сказать, ну, хорошо, восход. Мог же, в принципе, вполне реально, поэтому можно было это придумать и без такой гипотезы, что он ненормальный художник. А вот по поводу того, что он спутал год, вот здесь, конечно, ну... Вообще выставка этой картины произошла в 1974 году, и вот как раз тогда вот наряду с другими картинами и появилось вот это движение прессионизм, причем, насколько я понимаю, вначале это было больше в шутку, как часто бывает, но потому что картина написана такими неброскими мазками, такими неряшливыми, можно сказать. Так вот астроном Дональд Олсон из университета штата Техас решил разобраться и проверить с помощью научной, научного метода, когда же все-таки была написана эта картина. Для этого он, во-первых, использовал множество карт города Гавр XIX века и старинных фотографий, которые с разных ракурсов показывают эту гостиницу, город. И он благодаря этому смог определить, из какого окна смотрел художник, когда рисовал эту картину. Благодаря тому, что он смог понять, куда направлены окна, он смог предположить, что там изображено солнце именно после восхода, а не после заката. Следующий пункт его исследования – это корабли. Он разузнал, что кавань этого города достаточно мелководные, и крупные парусники там могут находиться только во время приливов, причем в тот момент, когда там самая высокая вода. С помощью компьютерного моделирования он составил график, когда в те времена были приливы и отливы. И он нашел 19 дат, в которые могла бы быть написана эта картина, исходя, собственно, из... Режима приливов и отливов. Точнее, он собрал приливы и Солнце, то есть, что прилив был именно на восходе. И осталось 12, ой, 19 дат. И все они были примерно в районе января или середины ноября либо 1872 года, либо 1873 года. Следующим пунктом он собрал метеорологические наблюдения. В этот период который подходит под картину, обычно погода ужасная. Ветра, шторма, то есть спокойная погода, и туман бывает очень редко. А на картине мы это и видим. И благодаря погодным данным он смог оставить 6 из 19 дат. И там есть еще очень классная вещь, которая мне очень понравилась. Чтобы еще сузить возможности поиска, он обратил внимание на дым, который поднимается с корабельных труб, и установил по нему направление ветра. И согласно картине, получается, что ветер шел с востока. И когда он сопоставил это с метеозаписями, то получилось, что можно отбросить еще 4 даты. И тогда остается только два варианта. Два варианта – это 13 ноября 1872 года и 25 января 1873 года. И он все-таки выбрал ноябрь. Ну и, по-видимому, это было сделано просто из предположения, что Мане вовсе не ошибался, и что 72 – это действительно еще одно доказательство, которое, в общем-то, и перевешивает. Дональд Толсон опубликовал свою работу не в научном журнале, а в каталоге выставки, посвященной Клоду Мане, которая будет в 2015 году. И теперь там указывается в этом каталоге, что эта картина «Впечатление, восходящее солнце», на ней открывается вид из окна комнаты в юго-восточном крыле гостиницы в 7 часов 35 минут утра 13 ноября 1872 года. То есть Клод Мане был очень адекватен и не ошибся ни в дате, и даже Скорее не всего, суток. Астроном утверждает, что несмотря на то, что импрессионизм – это вроде бы что такое... Не совсем реалистичный и весьма странный в своем отображении, но он весьма точно отображает детали, типа положение солнца, ветер, волны. Ну, на самом-то деле тогда еще импрессионизма ведь и не было. Он просто написал картину в таком размытом стиле. Сейчас мы это, наверное, назвали бы какой-нибудь блер Ну, по сути, по сути, он нарисовал такой вот. Кстати, картина очень симпатичная. Она, кстати, знаете, чем интересно? Что если там на этой картине изображена ноутгавань ну, и такое небо, и солнце, и вот это солнце, оно кажется более ярким, оно так привлекает внимание. Но на самом деле, если измерить, как называется, люминесцентность, то есть яркость, то тогда выясняется, что солнце по яркости практически не отличается от остального неба. Если эту картину перевести в черно-белый, например, то солнце практически исчезнет оттуда. Еще мы нашли информацию, что эксперты из Музея современного искусства Андре Мальро в Гаври установили, что Мане не мог быть в этом году, в 1873 году, в Гавре. Остается только 1872 год. Почему такая путаница получилась, что одни историки считают, что он был в Гавре в 1873, другие в 1872. Нам осталось непонятно. Ну, тут можно предположить просто, что Дональд Ольсен поставил под сомнение это, и, может быть, привлек внимание, и снова подняли какие-то материалы. Они, вот э, Дональд Олсен вместе со своей командой, он не один работает, он вообще написал целую книгу, он сам себя называет «сыщиком небес», и он показывает, как при помощи астрономии и научного подхода можно решать задачи из реальной жизни. Вот такие вот вещи, которые, казалось бы, уже никто никогда о них не узнает. И они, кроме всего прочего, э, в, этой же, в этом же городе нашли точки, с которых Мане рисовал другие свои картины, и они прям провели несколько экспериментов, у него это в книге все описано, искали точную, например, точку, где он стоял в воде для того, чтобы нарисовать, потому что в момент отлива Мане заходил прямо в воду и рисовал оттуда. И вот у них прям все это есть, и есть фотография, где показана ну, картина Мане, репродукция, и как они стоят прям один в один пейзаж. Ну что ж, друзья, я хочу перейти к теме акупунктуры и гомеопатии. Казалось бы, эта тема, которая в кругах любителей науки и критического мышления является вроде как практически закрытой, потому что обилие доказательств и экспериментов, которые показывают, что никакого эффекта нет, и наше понимание процессов, например, химии в случае гомеопатии, они показывают, что здесь даже изначальная концепция просто научна. Но... Мы забываем о том, что за пределами этого, в общем-то, на сегодняшний день довольно узкого круга людей, акупунктура и гомеопатия являются очень распространенными вещами которые очень многих людей убеждают и которые очень многие люди принимают как данность. Конечно, акупунктура работает, конечно, гомеопатия – это некий метод. Посмотрите, в аптеках продаются гомеопатические средства. Буквально на днях был случай, я тут немножко приболел, пошел в аптеку. Передо мной стояла женщина, как я понял, тоже заболела и спрашивала у аптекаря, что подойдет. Ну, спрашивал насчет фервек, еще каких-то лекарств, и задает вопрос, а вот отсылок как Ну, Но тут я стоял за ее спиной и, и достаточно громко сказал, это пустышка. После этого она кивнула или что такое, поняла, что э, да, видимо э, Знающий человек. Да. И интересная была реакция аптекаря. До того, как я сказал, ну, она не успела еще ничего начать отвечать, но когда я сказал достаточно громко, что эта штука пустышка, она начала говорить, ну, типа, для профилактики в качестве лекарства слабее намного. Я уже не стал, конечно, развивать тему, объяснять насчет действующего вещества, которого там нет и прочего, но меня немножко поразила вот эта реакция человека, который связан с медициной, который начал по сути обманывать, говоря, что оно слабее в качестве лекарства, хотя оно никакое в качестве лекарства. Собственно говоря, я решил начать с того, что посмотреть, что говорится в Википедии, да, в одной из самых известных энциклопедий нашего времени, что говорится там про акупунктуру, например. И там есть специальный раздел, где написано акупунктура в СССР и России. И она называется также иглотерапия акупунктура. И там написано, что применение этого метода вроде как началось с конца 40-х годов в СССР, как результат обмена с китайскими врачами. Правда, там источник не указан уже очень много дней. Официально акупунктура была признана в СССР в 1957 году, приказом Минздрава СССР. А активное применение началось с 60-х годов. И подготовка врачей, она тоже там в результате определенного приказа была э, начата. Дальше написано, что в 80-х-90-х годах иглотерапия переживает свой расцвет в России, что тоже, в общем-то, понятно, я думаю, многие имеют этот опыт. И многие серверские учреждения занимаются изучением механизмов иглотерапии, выпускают руководство монографии по джэньцзю, врачи проходят переподготовку с присвоением квалификации врач-рефлексотерапевт. С 1998 -го года приказом Министерства здравоохранения введена специальность «рефлексотерапия» утвержден перечень показаний и противопоказаний к применению рефлексотерапии. В настоящее время во многих лечебных учреждениях существуют кабинеты или даже отделения иглорефлексотерапии, где оказывается помощь больным с самыми разнообразными заболеваниями. И затем, к чести Википедии, Следующей же фразой написано, что эффективность этого вида иглоукалывания во всех областях медицины не подтверждена в клинических испытаниях последнего времени. И действительно, можно в сети найти приказ Минздрава РФ от 10.12.97, ну декабрьский, поэтому говорится, 98 года, номер 364 о введении специальности рефлексотерапии в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей. Так что у нас сегодня эта специальность официально на государственном уровне существует, что интересно. Ну вот мы в наших подкастах уже не раз говорили про акупунктуру, про гомеопатию. Обычно разговор ведется следующим образом. Мы немножко рассказали про, например, историю этого метода, затем рассказали про то, почему он не работает, какие есть доказательства. А я хочу поговорить подытожив опыт разговора с людьми, которые считают, что этот метод работает, поговорить о том, какие их аргументы убеждают и вообще какие вещи могут играть роль в таких случаях. Вот Почему некоторая альтернативная медицина может иметь настолько убедительный статус среди людей, которые не занимаются наукой, а если быть совершенно откровенным, то даже в научной среде, к сожалению, много врачей верят, что это действенный метод, либо потому что они не знают, что были проведены какие-то исследования А иглоукалывание это все-таки некая инвазивная процедура Правильно ведь? Ну и собственно говоря, когда мы говорим про вот эти альтернативные методы Их несколько Акупунктура, есть еще акупрессура Это когда Нечто типа массажа Вера в то, что если надавить на какие-то определенные точки То можно изучи... излечить болезнь Например, вы надавили человеку на пятку У него перестала болеть голова Что-то такого рода и по сути здесь речь идет о хализме, или то, что называется халистический принцип. Это, собственно говоря, очень новый термин, хотя идея кажется древней, и введен он был южноафриканским философом Сметсом в 1926 году, опираясь на слова кого? Аристотеля, который сказал, что целое больше, чем сумма его частей. И вот из... вообще хализм это не как говорится, не псевдонаучная идея. Здесь речь идет, как правило, об эмержентных свойствах, например, мы можем сказать. То есть, эта идея она нашла отражение в совершенно нормальных научных областях. Но в медицине это означает именно холистический принцип. То есть, вот то, что я сказал, крестьянин ударил себя мотыгой по ноге и избавился от мигрени на всю жизнь. И вот считается, что это... За счет именно такого целостного подхода к организму. В то время как современная медицина у нас все-таки очень специализированная. То есть, стоматолог не будет заниматься вашим желудком, а желудком будет заниматься гастроэнтеролог. И вот очень часто любителями New Age а этот подход, он И с точки зрения чисто бытовой, аргумент кажется, ну, убедительным. Ну, действительно ведь. Ну, ведь есть врач-терапевт, врач который осматривает тебя полностью, а потом уже направляет к соответствующим врачам. Поэтому тоже целостный подход присутствует в медицине. Да, это хороший аргумент, в принципе. Я чуть-чуть позже потом упомяну о том, как в ответ на критику этих методов очень быстро и иглорефлексотерапия превращается в такой легкий терапевтический метод. Но, собственно говоря, вот очень важный момент это то, что иглотерапия это официально признанный метод в России. И когда говоришь с людьми, они указывают на этот момент. И, в принципе, очень трудно их за это осуждать, потому что, если вы не специалист, вот вы никогда не интересовались вопросом, звучит ну, довольно научно – игла, рефлексотерапия, ну хорошо, вставляют иголки в какие-то нервные точки, ну вроде как звучит ну, нормально, ничего такого, никаких полей, ну все вроде как нормально. И то, что это еще и признано наряду с другими вещами, мне говорились такие слова, что там большинство клиник используют. Я не знаю, действительно ли большинство, но тем не менее, то, что клиники это используют, это факт. Я думаю, что многие из наших слушателей видели кабинеты игровой рефлексной терапии в настоящих клиниках. Но у меня в поликлинике есть. Ну вот, так что, и как я общался с одним человеком, который практикует акупрессуру, и он мне сказал, что скептики пропустили переворот в науке. очередной раз. Но, тем не менее, вот закон, наличие закона, независимо от того, кто что думает по поводу его политической значимости, по поводу того, работает он или нет, он работает как аргумент. И все-таки, что не говори, но я считаю, что наличие такого закона, оно, ну, вредит именно научному пониманию вопроса. А дальше мы поговорим вот немножко по поводу плацебо. Вот в разговоре про акупунктуру мне сказали следующее, я хочу зачитать цитату. Если вы поделитесь со мной методикой, благодаря которой любому произвольному человеку с, например, болями в спине, может показаться, что спина перестала болеть, при этом этому же человеку и наблюдающим за ним покажется, что подвижность увеличилась до того, он мог с трудом э, нагнуться до коления а после легко до пола. Будем вам очень благодарен. Или как человека убедить, что держащийся год отек ног сошел за несколько дней? Да ладно человека, надо ведь еще и его обувь в этом убедить, чтобы она растянулась и позволила ноге легко входить. Вот такой аргумент. Один вопрос. Просто немножко покоробило то, что вот эти два примера, они без каких-либо ссылок на доказательства. Да? То есть это из разряда, вот один человек когда-то там, использовал муринотерапию там, и излечился от болезни почек. То же самое. Но давайте будем даже предельно доброжелательными. И, и поверим скажем, на слово. Да, даже если мы верим на слово, я думаю, что стандартный ответ здесь будет такой, что, во-первых, просто от того, что одно событие произошло ранее, вовсе не значит, что это причинно-следственная связь. Конечно, аргументом тогда является, ну смотрите, человека долго лечили и предполагается, что безуспешно. И вот потом он вдруг неожиданно выздоровел, но мне кажется, что ошибка содержится в этом предположение, что лечение было безуспешным. Откуда вы знаете, что оно было безуспешным? Потому что люди думают, что успешное лечение, когда ты съел таблетку через час ты уже здоров. Совершенно верно. А многие, многие терапии на самом деле занимают очень большое время. И когда, например, человек лечится, скажем, от рака и проходит химиотерапию, очень часто, ну, скажем так, чтобы аккуратнее сказать, поскольку я со статистикой не знаком, но есть информация, по которой человек выздоравливает не сразу. Ему говорят, все нормально, но он начинает себя чувствовать лучше там через три месяца. И иногда человек параллельно начинает идти какой-нибудь акупунктуристу. И вот когда приходит результат лечения, то он, естественно, говорит, ну, лечение не помогало, а вот акупунктура помогла, и все. Хотя на самом деле это безосновательное утверждение. Ну да, напоминает, опять же, вот случай с простудой, гомеопатией, когда параллельно со целококцинумом человек принимает ферверкс и потом говорит, что ему помогает, собственно, вот эта пустышка. И еще такой момент, вроде как незначительный, но мне кажется, что на самом деле именно это в большинстве случаев и происходит. Что когда вы говорите особенно с людьми, которые практикуют, они вам никогда не говорят всю статистику. Они говорят, ну вот был человек, мы ему провели сеансы иглотерапии, и он стал, отек прошел. А сколько сотен человек приходили, и не было никакого эффекта. Или был просто краткосрочный эффект снятия боли. Ну, то есть, на самом-то деле, именно отсутствие вот этой статистики сводит на нет все эти анекдоты. Конечно же, есть и другие аргументы. И это, опять-таки, это аргументы, которые часто можно услышать именно в бытовом разговоре. Например когда вы говорите о том что есть множество подтверждений тому что это не работает вам могут сказать фразу я думаю многие из нас и из наших слушателей слышали что ну понимаете про любую методику можно почитать много подтверждений эффективности и можно прочитать много подтверждений отсутствия эффекта и можно сослаться на кучу ресурсов и за и против так что вот как бы при желании можно найти не менее авторитетные источники с противоположным мнением. Но, опять же, тут не мнения важны, а конкретные данные. Да? Если мы говорим о здоровье человека, то важны результаты разных исследований, а не просто мнения. Именно. И, кроме всего прочего, это... Просто неправда, что можно найти действительно авторитетные источники, авторитетные в науке, авторитетные не в акупунктуре. Не на бытовом уровне авторитетные. Да, там... потому что есть действительно журналы, посвященные акупунктуре, есть публикации, положительные исследования, которые проводятся в основном в Китае и, кстати, в России. Именно поэтому в научном мире в целом результатам по акупунктуре из России и Китая не очень доверяют. Ну, как я понял, у нас не особо изучали раньше это, поэтому... как-то. А в Китае очень много. И сейчас из России приходит очень много потрясающих положительных исследований, которые показывают, ну, просто вау результат, очень классно. И довольно низкое доверие, потому что на Западе изучается это явление уже, извините, 30, если не 40 лет. Ну, если брать небольшой камешек в их огород, у них вроде на Западе зато гомеопатия очень развита. Ну, если так говорить, то у них и акупунктура очень развита, к сожалению. Но именно в научной среде ну, все-таки да. у них гораздо менее лояльное отношение. Вот, но ну, смотри, не знаю, есть ли там аргумент такой, даже не в плане эффекта плацебо, а что сама вот эта терапия человеку ну, какой-то психологический положительный эффект оказывает. То есть ему становится легче, потому что вот. Ему кажется, он проходит эту процедуру, эти легкие иглоукалывания, они могут в чем-то даже приятно быть, ему может становится легче, вот, ну, потому что он ожидает этого или снимает напряжение из-за этих уколов, чем-то такое. То есть, по идее, правильный дизайн эксперимента для наших следователей должен был быть какой? То есть, должна была быть группа, которую обкололи, там, ну, не знаю, чем там, полынью, да, или чем то Была группа, которой эмулировали, ну, симулировали как-то вот это вот обкалывание. Но все то же самое, тоже вот этот ритуал З записался к врачу, отсидел очередь, лег, там полежал, там сколько там минут 20, там люди просто лежат и отдыхают. Ну просто вот, вот просто вдумайтесь, вот э -а -а. люди от, только хотя бы от этого уже кайф ловят и уже получают положительное подкрепление, и можно получить какой-то смазанный положительный эффект, от будто бы акупунктуры. А так, а так и получается. Если мы посмотрим на не просто отдельные исследования, а на обзоры исследований, то именно такой эффект и есть, что, собственно говоря, сложность проведения экспериментов по акупунктуре связана именно с тем, что надо было придумать приборчики, которые будут делать как бы настоящие укалывания, и так, чтобы человек думал, что его укололи, и укалывающий думал, что он уколол, а на самом деле нет. Ну и было показано, что даже при этой процедуре эффект... Тот небольшой положительный психологический эффект сохраняется. Это значит, что неважно, куда вы колите, неважно, колите ли вы, эффект вот именно просто психологического успокоения, релаксации есть. Ну то есть мы ожидаем эффекта, мы снимаем напряжение, нам становится лучше. Но тем не менее конкретно вот с человеком, который практикует эту дисциплину. Мне было сказано, что некорректно списывать на плацебо, или там сами придумали скопом все тысячи людей, кому помог тот или иной метод, и мне было сказано, что нужно брать каждого и проверять, и тогда будет реально достоверная картина. И, и на, в ответ на мои сотни экспериментов, человек поинтересовался, от а чьих экспериментов, кто проводил, кто контролировал применяли акупунктуру при этом опытные специалисты или просто взяли книжку что-то там ткнули и все и как они пришли к выводу что результатов нет ну то есть вот он говорит что есть точки приводящие фактически к мгновенному изменению давления сердечного ритма блокировке болевых рецепторов и вот ну, так, такой аргумент такое возражение которое меня сразу поразило обилием вопросов которые задаются нам но при этом в ответ на наши вопросы, которые задаются им, мы слышим в основном только молчание. И вот этот двойной стандарт меня всегда впечатляет. Кажется, мы не так давно об этом говорили. Помню, у тебя был пост как раз на тему того, что когда человеку говоришь о том, ну, что объект его веры недостоверен, он не хочет этого слушать, но когда ты говоришь о чем-то, в чем он сомневается, он начинает щепетильность завидную проявлять. Очень завидную. И меня просто убивает вот этот Если человеку ткнуть, у него изменится сердечно. Потрясающе! Давайте ткнем людям. Под ноготь, вот у любого изменится, потому что чудовищная <свят> Нет, но я, но боль там... Речь <свят> что о том, что типа можно снизить высокое давление, если на определенные точки надавить. Но, и потом, все-таки, когда речь идет про, например, о там идут не сильные нажатия. Соответственно, человек на самом-то деле делает весьма экстраординарные заявления. И если он готов показать эти точки, пусть он их покажет, конечно же. Ну, скорее всего, типа, если ткнуть человеку там, вот, в определенную точку, он при этом лежит, то есть ему ему измерили сидя, скорее всего, сердечный ритм. Ну, как бы до врача, а потом он пошел лег. А когда люди ложатся, у них изменяется давление, организм, в принципе, переходит в расслабленное состояние, и как раз вот у нас будет изменение сердечного ритма вообще. И все жизненные показатели будут прям замечательные. ладно, а вот аргумент, точнее аргумент, вот заявление насчет блокировки болевых рецепторов. И, ну, хотелось бы, конечно, опять же, доказательств, но вот тут может как-то это работать? А, ну, я, естественно, таких точек не знаю. Я могу лишь предположить, как это чуть-чуть может работать. Просто когда несколько раз ткнули, в мозг пришла информация о том, что ткнули человек ну, То есть такая небольшая боль когда есть фоновое ощущение, тогда порог других стимулов чуть-чуть повышается И таким образом можно сказать, что в принципе как бы акупунктура могла привести к тому, что человек стал меньше ощущать боль. Просто потому, что ему уже сделали больно но это как практически как еще эффект потирания ушибленного локтя за счет того, что ты за счет того, что ты добавляешь множество множество ощущений. Вообще классический пример это одежда. Мы же с вами не ощущаем одежду, потому что у нас куча куча куча рецепторов просто привыкает к тому, что у нас есть постоянный раздражитель, информация, например, о рубашке, она не поступает в норме, ну только если там очень сильно потереть, там зацепиться за что-то, когда, когда придет сильный стимул, а так фоновые уже не ощущается, то есть система привыкает и порог повышается для определенной модели, то для определенного сигнала. Ну я хотел Коротко вернуться вот к тому, что говорили по поводу авторитетных источников, и что, мол, можно найти и авторитетные источники за, и авторитетные источники против. Это очень частый аргумент, и на самом деле аргумент, в который можно уткнуться гораздо раньше, чем кажется. И мне кажется, что по сути этот аргумент как бы утверждает невозможность диалога вообще, невозможность найти истину, что, мол, да ладно, ребят, да можно сказать и то, можно сказать и это, да какая разница, говорить можно бесконечно. И за этим стоит именно вот это вот утверждение, что да ладно, истины нет, что хотите, в то и верьте. И это, конечно, некорректное заявление, потому что на самом деле все указывает на то, что есть объективная реальность, а раз она есть, то о ней можно что-то сказать. Это значит, что какого-то утверждения либо ее описывает корректно, либо нет но это уже определенная культура мышления. Насчет э, вот этой фразы, у каждого свое мнение, ее можно отнести к, вот, к астрологии, к чему угодно. Очень часто они говорят, и люди просто забывают, что есть... Если мы говорим о здоровье, тут не может быть мнений. Здесь есть только факты. И опять же, если говорить у каждого свое мнение, можно упрекнуть этих людей в двойных стандартах, потому что если... Они нам говорят, астрология работает, а мы им говорим, что не работает. Они нам пытаются доказать, ну как же она работает. Но ну, мое мнение, что она не работает, не надо мне больше ничего говорить. Ну, обычно это мы к ним лезем все-таки. Нет. Нет. Но. Давайте перейдем еще к другому аргументу, который я, наверное, слышу чаще многих. И еще до того, как я, например, стал записывать с вами этот подкаст, я очень много раз слышал этот аргумент. И в беседе про акупунктуру он звучит очень часто. И звучит он примерно так. Если вы хотите перейти от разговоров к делу, ну проверьте на себе. На себе проверьте. Что разговаривать, приводить какие-то авторитетные источники. Проверьте на себе, что вы умными словами пользуетесь. Просто возьмите, сходите к иглотерапевту. Вы, почу... вы же скептик. Вы же не будете заниматься самовнушением. Вот, как бы. Ну и здесь на утверждение про самовнушение ответить очень легко. На то они когнитивные ошибки, что очень часто мы не можем, даже зная о них, их избежать. Именно поэтому существует, вообще говоря, двойной слепой метод, потому что мы понимаем, что мы не способны, наш мозг, к сожалению, не настолько способен абстрагироваться, чтобы избежать всех этих ошибок. Поэтому мы вынуждены заставлять себя и придумать такой, такую структуру эксперимента, чтобы избежать этого. И поэтому проводить эксперимент на себе – это глубоко ненаучно. Когда я общался с людьми, которые рассказывали про успехи в лазоходстве, я объяснял им, что такое идиомоторный эффект, как он работает, демонстрировал видео, демонстрировал литературу по теме. Мне говорили те же самые слова. «Проверь на себе. Вот, вот съесть к реке, вот закрой глаза, и у тебя рамка начнет поворачиваться, когда ты приближаешься к реке». И это был их главный аргумент. Они пропускали все мои ссылки, они говорили, это все бесполезное, ну, как фуфло. -фу. Да, это все бесполезные слова, это все бесполезное переливание из пустого в порожнее. Вот проверь, и тогда ты узнаешь, нужно быть практиком. И, конечно, здесь проблема в том, что люди просто не понимают, что такое научный метод, и что проверка на себе без контроля, она не имеет никакого значения. Вообще. И мне кажется, что вот эту, как ты сказал, культуру мышления, гигиену мышления, ей очень трудно передать. И прежде всего о ней вот нужно говорить, например, в школе, когда изучают науку, не факты запихивать, а именно говорить про методологию, как, за счет чего мы что-то знаем вообще. Либо давать детям слушать наши подкасты. Это очень хороший, кстати, тоже вариант. Можно в школе даже ввести предмет, скептицизм, ставить наши подкасты. А разве наш подкаст не 18 ⁇ В университетах ставить. <с <с Когда дело касается акупунктуры, вот э, в споре, который у меня был недавно, вот, мне также говорилось, что я должен провести эксперимент и получить данные. Не читать чьи-то эксперименты, а провести самостоятельно. И мне кажется, что это очень нечестное утверждение, потому что то же самое можно сказать, ну, во-первых, просто про что угодно. Я тоже могу сказать своему э, оппоненту, что ну вот вы получите образование и как бы тогда посмотрите, что, как вы будете думать. Кроме всего прочего, если человек считает, что э, все те сотни и тысячи исследований по акупунктуре его не убедили, то почему его должно убедить, например, одно мое исследование, которое я проведу? Будет найдена такая же какая-нибудь отговорка, которую человек нашел в ответ на мои ссылки, сказав, что ну понимаете, это какие-то зарубежные статьи, я не могу их прочитать. А ты построй этот коллайдер? Что-то тут про Базон Хиггса? Давай свой, свой построй, свой эксперимент проведи. Что-то а? не про эволюцию, ты сам из клетки выведи, организм. Слышь, ты эволюционируй! Эволюционируй отсюда. <свят> То есть это скорее, скорее не аргумент, а попытка вот, ну, фактически заткнуть собеседника и сказать, что считается только именно проведенный тобой личный эксперимент. Кстати, опять же, одна из характерных особенностей людей с вот этим вектором мышления. Которые склонны к оккультизму И прочему Вот эта проверка на себе Это то, чем они славятся Да, да, то есть личный опыт И только он Например, что мне твои аргументы Что магия не работает Вот ты сам почитай, поизучай Пообщайся с духами и сам все поймешь ну и как я и обещал, покажу, как после большого количества аргументов, большого количества ссылок, которые показывают, что, например, акупунктура не работает для этой болезни, для этой, для этого, раздела медицины, там, заболевания не работает, для этого, там, не помогает с хроническими болями и так далее, и так далее, мне было сказано следующее, нет методики, которая позволит вылечить любого человека от любой болезни. Ни в западной, не в восточной медицине. Но большинство болезней вполне лечится. В чем-то скорая травматология, хирургия, диагностика отдельного органа. Западная медицина превосходит восточную. Это факт. А вот в диагностике общего состояния организма, выявление патологических органов и систем, коррекция этих патологий, восточная медицина даст фору западной. То есть, мы видим, что идет тут же вдруг неожиданно, что, ну, в принципе, как бы травматология, хирургия, диагностика отдельного органа, то есть причинственно фактически вся медицина. Западная медицина превосходит восточную. А вот диагностики некоего общего состояния организма, выявления неких патологических органов и систем, конечно, тут еще упоминается коррекция этих патологий, но если мы четко не объясняем патологию, то, конечно, ее можно также так же нечетко и корректировать. И тут уже получается, что да, то, что человек до этого говорил, что людей излечивали там от такого заболевания, что человек проходили отеки. Тут оказывается, что, собственно говоря, уже нельзя сделать, что речь идет просто о некой диагностике, что некая коррекция каких-то общих патологий, но отек это не общая патология, отек очень часто имеет конкретную причину. Ну и напоследок, что еще вызвало желание поднять эту тему, что нам был выслан один деятель, точнее новость про него, деятеля зовут Коновалов Александр Иванович. Это российский и советский химик. Если почитать его биографию, совершенно нормальная биография честного ученого, большое количество регалий, членство Российской Академии Наук и так далее. В Википедии в его биографии в последней строчке написана загадочная фраза. «В 2012 году исследовательский коллектив ученых под руководством А.И. Коновалова переизобрел гомеопатию». Фраза имеет некие, с моей точки зрения, смысловые проблемы, потому что, ну как, что значит переизобрел гомеопатию? Ну, не очень понятно, что имеется в виду, и поэтому стоит пройти по ссылке, и там написано следующее, заголовок. «Российские ученые открыли ранее неизвестное явление природы. Открытие, уже признанное сенсационным, обещает настоящий переворот в фармакологии и медицине». Это заголовок по заголовок. Я коротко обозначу, что они сказали. Речь идет о том, что, оказывается, лекарственные вещества могут быть эффективными в сверхнизких дозах. Сообщение, говорит новость, имеет строго академическое звучание и название. Образование наноразмерных молекулярных ансамблей, наноассоциатов, в высокоразбавленных водных растворах. И дальше сказано, что известно, что при разбавлении некоего раствора водой он теряет свои свойства, чем больше добавляется воды – но в ходе шестилетних исследований группе российских ученых удалось установить, что подобным классическим представлениям соответствуют лишь 25% растворов. Зато остальные 75% ведут себя не классически. У них свойства изменяются неожиданно, отметил академик Коновалов. Здесь, правда, есть ощущение, что фраза академика была вырвана из контекста, но тем не менее. И дальше сказано, что при каких-то ничтожных концентрациях некоторые растворы получают неожиданно неожиданные физически-химические и, что особенно важно, биологические свойства, которых в соответствии с существующими научными воззрениями не должно быть. Детали важны для узких специалистов, продолжает журналист, но широкой публике новое российское открытие обещает зримые перемены в медицине и фармакологии, ведь при освоении соответствующих технологий можно будет получать необходимые эффекты от действия лекарственных препаратов в ультранизких дозах. Вот следующая новость – и что здесь можно сказать сразу, сходу, что эти ученые явно не преизобрели гомеопатию, потому что гомеопатия – это прежде всего концепция лечения подобного подобным. Это значит, что если вы заболели простудой, вам нужно дать вирус простуды, просто в очень маленькой концентрации, и тогда вы выздоровите. И То многие есть... люди этого не знают. Вообще… Я могу понять, почему многие люди верят вот, и в гомеопатию, и в акупунктуру. Это... В принципе, интуитивно понятно. То есть, вот, когда тебе говорят лечение подобного подобным, сразу ассоциация с вакцинацией возникает. То есть, как будто бы тебе дают такую же вакцину. Вот. Но акупунктуру мы уже обсудили, потому что вот этот особый эффект, ожидание, расслабления, Так что вот, не хочется говорить, что люди, которые верят в это, там, являются дураками, это... Вполне понятно, откуда эти заблуждения идут. Меня вот просто убивает а, наноассоциаты. То есть, если ты не можешь сделать ничего в нормальной науке, ты придумаешь свою. Вот. И а, в принципе, вот если так вот вдуматься, нано и ассоциаты, ну просто так как бы из курс химии, то это получается на самом деле просто физическая колодия химия. Просто когда а, Какие-то молекулы взаимодействуют друг, друг с другом, приобретают новые свойства, это физическая колодная химия. Ну, здесь еще такой момент, что мы посмотрели публикации и поискали термин наноассоциаты. И выяснилось, что встречается этот термин раза 23 на PubMed, на международной базе данных. Я, кстати, напомню, что хотя база данных ведется правительством США, то есть оплачиваясь это база данных. По факту там публикуются все, то есть там и русские ученые, они как минимум там упоминаются, по крайней мере очень много. Я практически всегда мог найти русскую публикацию там, то есть ее скачать нельзя, но она там упомянута. И там есть эти, и слово Наноассоциаты встречаются, если и в Яндексе поискать и в Google только от этой группы ученых. То есть даже если они действительно получили результаты, на лицо отсутствие перепроверки. И то, что они получили этот результат вроде как в 2012 году, у нас с вами 2014 год, и о сенсационном явлении по-прежнему молчат, и мы не видим никаких перепроверок, в журнале PLOS ONE не появилось ни одной статьи, это уже сомнительно. Но, опять-таки, главное, что это не гомеопатия, и то, что вещества в очень маленькой концентрации могут действовать очень сильно, это не новость, это действительно так, они могут определенные вещества. Вот, например, Валер, ты, когда прочитал статью, привел хороший пример. Ну, в сверхмалых концентрациях практически любые гормоны, потому что у них там рабочий, ну, грубо говоря, раствор, это там 10-10, минус 10-12 степени, довольно у многих встречается. Ну, то есть это очень мало. Да, но это просто неподобное подобным. Это раз. И второе, очень важно в таких случаях, особенно когда дело касается фармакологии, доставить это активное вещество туда, куда оно нужно. Очень большое количество лекарств мы не можем применить, в том числе, кстати, и терапии против раковых заболеваний, потому что мы не можем доставить лекарство туда, где оно нужно. И если это маленькая концентрация, даже действительно, предположим, они обнаружили что-то фундаментально новое, предположим даже, что это правда, это вот эту малейшую, вот эти наноассоциаты еще надо доставить. Если они такие маленькие, то они просто поглотятся на уровне, например, языка, и все. И на этом дело закончится. Ну и, конечно, в Википедии, я думаю, что есть смысл попытаться эту фразу как минимум переиначить и сказать, что некоторые СМИ утверждают, что э, коновалов сотоварищи переизобрели гомеопатию, Потому что из их публикаций, тех, которые есть, не очень многочисленные, этого не следует. И более того, сама статья, на которую ссылается новость, это не статья, а на самом деле доклад какого-то собрания ран. То есть это даже не публикация в научном журнале. У них есть публикации, и этот академик вроде как разработал некое вещество, которое позволяет нечто типа... Стимулятора роста. роста для растений, да, и оно вроде как в каких-то ультра низких дозах, там 10 тоже там в минус что-то какой-то степени, и вроде как оно работает. При этом каких-то, опять-таки, повторов независимых специалистов я найти не смог. Кроме меня тоже вот несколько людей попробовали поискать, ничего мы не нашли, и в PubMed ничего нет, так что даже если эти люди изобрели что-то, открыли что-то необычное, это все-таки не имеет никакого отношения к гомеопатии. И в данном случае Википедия, думаю, была написана немножко безответственная фраза. Надо будет попытаться ее изменить. Если не убрать полностью, то хотя бы изменить на нечто более нейтральное. Мы в начале нашего выпуска рассказали о разгадке тайны, которую нашли благодаря научному методу. А теперь давайте поговорим о тайне, которая так и не была раскрыта. Одна из самых будоражащих воображений и очень распространенных легенд – это легенда о летучем голландце. И она имеет в себе некие религиозные корни, потому что по изначальному сюжету капитан грешил и богохульствовал, и за это был вместе со своей командой приговорен к вечному скитанию в море, до пришествия Иисуса Христа. Ой, я знаю, чем наша компашка скоро будет заниматься. Не, мы в море, не, не, Мы будем вечно записывать подкаст. До пришествия Иисуса Христа. И ситуация, когда мореплаватели обнаруживают на своем пути корабль, оставленный экипажем или со всеми экип... членами экипажа, погибшими на борту, это совсем нередкие ситуации. И каждый год пару случаев мы можем таких наблюдать, когда при загадочных обстоятельствах уже современные суда находят там в совершенно исправном состоянии с грузом на борту, с какими-то личными вещами команды, но без команды. Или с командой погибшей и не удается установить, по каким причинам она погибла В общем, легенда живет и подкрепляется постоянно реальными, различными загадочными случаями И об одном очень известном случае, который оставил свой след не только в легендах, но и в художественной литературе Я хочу рассказать Это Мария Целеста Реальное судно, которое было спущено на воду в 1862 году и изначально называлась «Амазонка», но оно меняло множество хозяев и множество капитанов, и впоследствии была переименована в «Марию Целесту». Судно было водоизмещением 282 тонны, считалось оно добротным, но обрело дурную славу из-за того, что капитан погиб в первом же плавании. И после этого его начали продавать, перепродавать, переименовывать, и еще масса несчастных случаев связана с этим судном. И вот в один прекрасный день, в декабре 1872 года, другое судно «Дейграция» обнаружило Марию Телесту совершенно не там, где она должна была находиться по расчетам координат, и экипаж на ней отсутствовал. Причем, Левон обрати внимание, что это произошло всего лишь через пару недель после того, как Клод Мане написал свою картину. Капитан Де Играция в своих показаниях утверждает, что незадолго до выхода Марии Целесты из порта, он ужинал с капитаном Марии Целесты в порту. И я решил немножко создать интригу и вас спросить. По каким причинам? Что, что могло произойти? Вот какие данные нам известны. Потому что, забегая вперед, скажу, что судно было приведено более-менее в порядок и отогнано в порт для, как сказать, для проведения расследования. И вот эти вот данные, которые при расследовании были получены, они ну, более-менее адекватные, и это самые нормальные данные данные, которыми мы сегодня располагаем, и они по сути единственные, по которым можно делать какие-то адекватные выводы. И вот какая информация там содержится, что груз был не тронут, а груз состоял из большого количества бочек со спиртом. Пиратов а... исключаем. Да, це очень ценный груз, еще пиратов исключает тот факт, что Драгоценности и личные деньги капитана они находились в каюте капитана. То есть, ну, это указывает либо на спешку. Короче, это. Не давай нам подсказки. Да, да, да, не будем. <с...> <с...> вот. Еще интересный момент, что на швейной машинке было незаконченное шитье, и масленка стояла на ней. Это означает, что судно не успело попасть в сильную качку. Между исчезновением экипажа и нахождением судна прошло не очень много времени и не было ни одного шторма за этот период. Личные вещи и трубки команды были на месте, полугодовой запас провизии был на месте, бортовой журнал остался на месте. Не было только нескольких навигационных приборов и не было шлюпок. Ну, какие ваши версии, друзья? Не было шлюпок. Получается, экипаж покинул судно. Так никого не, не нашли в итоге? Нет. Экипаж, видимо, погиб. Больше потому, что их судьба покрыта мраком, как написано. Позвольте мне начать беседу. Инопланетяне? Я думал про временную петлю. Ну, но если попытаться что-то относительно разумное... Ну, можно себе представить, что кто-то из команды очень-очень заболел либо инфекционным, либо психическим каким-то отклонением. Все в спешке от него бежали-бежали, он их преследовал, они, они все сели в шлюпку с навигационными приборами и свалили. А не проще было бы его вышвырнуть за борт? Ну вот. А если это была дочь капитана? Если в море, где куча матросов, даже если она дочь капитана, ну, Левон, поправь меня, если я не прав, по-моему, там речь шла о том, что это была фактически семья, насколько я помню историю. То есть там это была семья, да. С капитаном были пассажиры, его жена и дочь. Да, то есть там вот я запомнил из того, что когда-то читал, что речь, ну как бы такие Ну, кстати, есть... забегая вперед, скажу, что есть такая версия, где сумасшествие капитана обсуждается всерьез. Ну, ну, там речь идет, что он, типа, начал убивать команду, что-то такое. И ни одного тела на самом корабле не было. Нет, ничего, ни следов насилия, ничего нет. Ну, можно предположить, что они взяли шлюпку. А, они взяли навигационные приборы какие-то? Да. Они отплыли? Хотели возвращаться, но не вернулись. Но а нет, Почему отплыла вся команда? Не догнали, ну, как, какая по, как команда была? Было 9 членов команды и два пассажира. Могло быть так, что они попали в какой-то такой суровый штиль и им решили рискнуть, возможно, на шлюпках куда-то в сторону земли поплыть, потому что корабль мог стоять очень долго там. Но это не объясняет, почему все уехали. Вот я зацепился за фразу того, что Игорь сказал, что вся команда уехала. И здесь можно предположить, что если они ну, испугались чего-то и как раз все уехали, потому что... Ну, поверили, что что-то страшное должно произойти. Ну, а почему их штиль должен был напугать? На ну, судне есть еда и вода на полгода. Тут как на зло есть данные, которые исключают этот вариант. В девочку вселился дьявол. Она казалась мальчиком, короче, не а, Валера, ты повторяешься. Ну, у капитана вселился дьявол, то в девочку. Вообще говоря, мы знаем, что этот корабль уже имел очень плохую славу. Четверную славу. И из этого можно предположить, что экипаж мог испугаться чего-то связанного с самим кораблем. Так как времена были темные, то понятно, что могло быть достаточно там кому-то упомянуть что-нибудь темное, мрачное, какого-нибудь призрака, какое-нибудь проклятие. Женщина и... на корабле, например. И могла начаться паника, в результате которой все срочно покинули корабль. Ну вот еще небольшую вам детальку, что в трюмах, где лежал спирт там э, люки были сорваны с петель. А сами люки при этом остались? Ну, там вроде они... Да, вроде их нашли. Они перевозили каких-то огромных диких животных в тылю, которые вырвались? Нет, они перевозили спирт. Это мы тоже знаем. Они перевозили огромный дикий спирт, который вырвался, сорвал люки с Может, они перепились и решили устроить гонки на шлюпках? Но тогда мы должны были, если они перепились, обнаружить, что не достает какого-то груза. Ну, то есть, ну, там... Ну, там просто настолько много спирта, что... Они паров надышались. вы что пропажу, а одной бочей можно просто реально не заметить. Там, кстати, по-моему, даже заявили небольшую недостачу. но очень небольшую. Но этого достаточно, чтобы устроить одну хорошую пьянку. Ну, 10 человек, я один. 11... Мы в любом случае исходим из того, что они покинули корабль на шлюпках, потому что это самый логичный, единственный вариант, который у нас, собственно, есть. И второе, вторая гипотеза, которую мы, скорее всего, можем допустить, что они действительно по какой-то причине не смогли вернуться на корабль. И, в общем-то, нам даже не столь важна эта причина. Допустим, предположим, что их просто отнесло ветром, как самое простое. Самый главный вопрос, который у нас остается, что же их так напугало? Ну, э, ну, кстати, мы говорим, что напугало. Их могло не напугать, они могли спокойно и рационально, временно покинуть корабль. Вот так переформулирую. Главный вопрос, который у нас остается, по какой причине они покинули корабль. Но странно, опять же, чтобы вся команда покинула корабль. Что-то должно из ряда вон выходящее. Хотя бы Ботсмана надо оставить. Кстати, да, то есть э, в этом-то интерес, что э, вроде как это некая подсказка в нашей загадке, что если, э, если бы кого-то оставили, то было бы ясно, что это некая относительно штатная ситуация. А когда покинули все... А может быть на самом деле они кого-то одного оставили, все отплыли, не вернулись, и он какое-то время в гордом одиночестве там находился, находился, у него поехала крыша, и он решил покончить жизнь самоубийством и выкинулся за борт. Либо, там же упоминаются шлюпки, или он, несколько да, шлюпок шлюп... не было. их То есть, их было две? Или ну, там? он, как сказать, там в базовой комплектации две шлюпки. Ну, как я понял, одна была в ремонте, а одна была спущена, и есть, как сказать, есть следы того, что она была спущена на воду. А, ну то есть все-таки речь идет об одной шлюпке. Ну, там для такого Ну она вмещает в себя всех. Да-да, но я После имею в виду, что просто интересно было бы, если бы было шлюпки две и обеих шлюпок не было, тогда Катина э, гипотеза была бы даже релевантной без вот этого странного помешательства, которое все-таки как-то иногда кажется неизящным решением. Все отъехали, остался один человек, затем они потерялись или попросили его помочь, кинуть веревку, что угодно, он спустил шлюпку и его тоже отнесло. И это как бы было бы... Э, ну, как некая странная, совершенно никому не нужная, ничего не объясняющая гипотеза. Но как бы весело. Да, нужно еще добавить, что в этом регионе в это время года очень холодная вода. То есть плавать в воде вообще невозможно. только на. Они пошли купаться и умерли. А, они не знаю, они просто не поняли, что они ощущения холода не... После спирта, да, не поняли. После спирта бывает. Ну, а в общем, Леон, расскажи, какие вообще версии-то есть. То есть насколько... Ну, собственно, как следует из нашей рубрики, ответа точного никто не знает до сих пор. Ну да, но ну, версии самые разные, вплоть до вмешательства инопланетян, нападения гигантского кальмара и, в общем, это еще цветочки, как бы. Но такие версии, они всерьез не очень были. Дело в том, что все-таки там есть элемент бизнеса в этом, ведь это перевозки все-таки дорогого груза. И когда дело касается денег, люди проявляют, ну, высоко... <смех> Но больше скептицизма, чем обычно. Особенно, когда это их деньги. И в связи с этим такие все версии были отброшены. Осталась парочка, о которых я скажу. Вот к одной мы, которая считается наиболее вероятной, и которая даже нашла свое отражение в книге, посвященной вот Марии Целесте, это версия о том, что произошел взрыв паров спирта в трюме, после чего сорвало люки. Тогда капитан, испугавшись, что весь спирт взорвется, посадил всех на, как сказать посадил всех в шлюпку, и они отплыли от корабля переждать. Или и по каким-то причинам не успели вернуться. Либо они могли попытаться доплыть до ближайших островов, но не доплыли, неправильно рассчитали координаты и так далее. Да, но если они опасались то, что взрыв будет и распространиться, то, скорее всего, они не ожидали уже вернуться, потому что корабль, по идее, должен был бы сгореть. Но самое главное, мне кажется, в этом то, что они попытаются. Все-таки отплыть от корабля на значительное расстояние. Ну да, чтобы спастись. И затем легкий ветерок не в ту сторону, корабль неожиданно уплывает, дальше, чем они рассчитывают, и все. Ну вот, это самая такая, самая адекватная версия из всех, но она не моя самая любимая. Моя самая любимая версия это версия, в которой существует заговор между членами экипажа Марии Целесты. И членами экипажа Деиграция, по которому, и это и там, но ну, это заговор не в том смысле, что они там евреи, или еще что-то. То есть это не, не жидарить лоиды да? да в чем заключается заговор? В том, что судно застраховано на крупную сумму, и по этой версии, где заговор есть, члены экипажа убили капитана и его семью, после чего. В таком остатке экипажа встретились с Дей Капитан Дейграцией захотел получить призовые. В этот момент уже судно было в розыске, и были назначены призовые за возвращение груза. Капитан Дейграцией, захотев получить призовые, договорился с оставшимися матросами, чтобы они стали членами экипажа Дейграцией. И в этом увеличенном составе прибыли в порт. И привели с собой целество. И никто мог не заметить, что команда больше, потому что они быстро разошлись, типа, да? Ну да, а кто там считает? А он Было 10 призовые. человек, стало 15. Да, после тщательного расследования и всех необходимых процедур призовые были получены. Капитан доиграции получил большую часть. И часть получил, по-моему, его главный помощник за то, что взял на себя командование вот... Поврежденным судном. А, название судна деиграция очень похоже на слово даиграться. Да, это это я думаю, одно из доказательств. Кстати, потом появлялись шарлатаны, которые выдавали себя за, как сказать, воскресших членов экипажа. Но ни один из них не, как сказать, не добился никаких серьезных результатов. То есть спирт не отдали. Да, не получил свой спирт. В, в этом смысле эта версия выглядит неубедительно. Либо эта афера никогда не существовала, либо эта афера очень успешно прошла и никаких следов они не оставили. К тому же, ведь если пропадает судно и утверждается, что команда пропала тоже и эти люди потом где-то возникают, то есть они должны были что потом? Всю свою жизнь прятаться или как-то выдавать себя за других? Может, конечно, тогда было это проще, я не знаю. Я не так понимаю, этого. что в восьмисотых х годах, и особенно если ты моряк, особых проблем выдать себя за другого человека. Побрейся просто и все, да? Да. Судя по книгам о мореплавателях и так далее, каком-нибудь острову сокровищ. Там просто капитан приходил в какой-нибудь бар, где ошивались моряки безработные, говорил, кто пойдет со мной туда-то, туда-то, на моем судне. Там набиралась команда, паспортов не было, ничего не было. То есть людей не считали, не запоминали, не учитывали. Но интересно, насколько это реальная история, что действительно вот такая практика была. Ну, вполне могла быть, почему бы и нет. И даже если бы были паспорта, вот мы открываем Википедию, и там написано, до начала 20 века паспорта содержали только текстовые поля с перечислением антропометрических данных обладателя. Но ну, а позднее с распространением фототехнологии стала обязательная фотография владельца. То есть во времена Марии Целесты фотографий владельца не было, то есть «пожалуйста». Я думаю, довольно просторное поле для некой игры. Ну, от себя могу немного пофантазировать, что, скорее всего, серьезный документационный контроль, он относился именно к капитану корабля и к владельцу корабля. А к матросам такие требования, по сути, не предъявлялись. И в той связи, вот как мы видим вот в этой версии, где капитан корабля погиб при загадочных обстоятельствах, Конечно, трудно было бы скрыть живого капитана, но скрыть пару матросов вообще, ну, не представляется. Нет, никто не будет, как бы, ну, тратить время на контроль там экипажа. Я сейчас подумал, вот два момента. Незадолго до исчезновения Марии Селесты ну, два капитана между собой общались вместе ужинали. И еще. Вот исчезновение навигационных карт, да, как-то или навигационных приборов, Но, приборов навигационных некого, приборов. Да, То да. есть вот выглядит все так, что он знал, куда корабль отправляется. Эти матросы, которые совершили диверсию, взяли эти приборы, чтобы в установленное место попасть, договориться. Но опять же, это Но, как раз нелогично. Если Почему? они должны были убить капитана и просто встретиться с другим кораблем, то убирать навигационные приборы, ну как-то, разве что они должны были... Ну, как-то добраться им надо было. Куда? Ну, надо перейти к как... шлюпке, шлюпки перейти с одного корабля Если на другой. Если им нужно было куда-то добраться, они бы добрались на этом корабле. – Ну да. Ну, – Ну а как он стоит, тогда… Его... от него избавиться же надо было, чтобы… Можно... – не Нужно… – Ну, он, а же, его... он же в розыске… Да – нужно, его... нужно было сфабриковать, собственно, вот это вот И проще всего это сделать. Берем шлюпку, ее куда-то выбрасываем, выбрасываем навигационные приборы, там, ну, для того, чтобы симулировать… – Срываем а... люки и, и придумываем вот эту сложнейшую да. гипотезу, которую люди пришли годами размышлений, как, знаете, вот эти загадки-донетки. Да, и... Что же могло произойти? И они такие тут же думают… Они все это придумают через некоторое время и именно это и будет там Нет, нет, нет, ты сейчас утрируешь Это безумно логично Как раз шлюпку выкинуть И типа снабдив ее Каким-то навигационным прибором Из комплекта То есть что? команда почему-то в открытом море сошла э, на шлюпку и отплыла. Неубедительно, потому что если ты хочешь, понимаешь, что ты говоришь, почему-то сошла, то есть они придумали, получается, они сфабриковали таинственную историю, что по какой-то непонятной причине, э, Вот тогда действительно надо было у них убрать несколько бочек спирта, э, взять э, драгоценности капитана и выкинуть в море, и сделать все остальное. Тогда это была бы убедительная история. А так они, получается, создают какую-то страшно таинственную историю для того, чтобы люди что-то что подумали. Если бы это было ограбление, то стали бы искать того, кто ограбил. А тут нет состава преступления, и, собственно, следствие находится век, в непонятках, что, можно... что делать. Тут какая-то мистика. Плюс, да, еще мистическое мышление тогда. Тут, тут Илья дал хороший аргумент. 19 век, делай, что хочешь, да? Ну, да. Ну, а что можно списать на что угодно? Хотя, опять же, мы же еще не установили, что вот то, о чем мы говорим, реально имело место. Вот этот заговор. Версия хорошая, но. Но у меня, кстати, она не сильно импонирует. Да, кстати, спустя несколько лет Мария Целеста вновь вышла в плавание, и капитан провернул страховое мошенничество на ней. Уже другой Но Ну, да, но его поймали. Да, он такой, на этот раз не удалось. Да, И тут снимает с него парика, это тот же самый капитан Марица Да, кстати, наличие личных финансов капитана в каюте – это хороший аргумент в пользу аферы, потому что по сравнению с призовыми за груз, эти вот его личные деньги – это мелочь. И очень логично, что они их оставили нетронутыми. Ну, нелогично, что оставили нетронутым а, незаконченную вышивку. Вот это нельзя было оставлять. То есть мы с вами, скептики, все-таки предпочитаем теорию заговора. Да ну его, да. Типа. Нет, это я лично. Вы можете придерживаться друг друга. на самом деле, это не теория заговора, даже если это чтобы да, чтобы. Это просто заговор. Да, это просто заговор, причем вполне мыслимый как превратить это в теорию заговора, вот, вот эту ситуацию? Для этого надо было бы сказать, что на самом деле это было все сделано по поручению английского правительства, такие аферы проворачивались все время, проворачиваются до сих пор. Вообще-то так и было. Да, А Мария Целест, Целеста, она плыла спаивать русский народ. Да, да, вот тогда вот это уже теория заговора. Нет, но ну, скорее всего она везла после спирта, чтобы да. окончательно спаить индейцев. И бактерии но... так много пукали в бочках, что... Что? Левон, спасибо за эту замечательную загадку. А сейчас переходим к новостям этой недели, потому что мы сегодня рассказывали много о чем, но практически не затронули новости. А есть о чем рассказать? Валера. Спасибо, Кирилл. Как всегда, рубрика Биология вчера, сегодня, завтра. И что у нас было вчера? А вчера у нас, 90 миллионов лет тому назад, жил Дреднотус Шарани. Это э, динозавр, относящийся к зауроподам, э, он э, родственник аргентинозавра, и, кстати, между прочим, они вместе с одного континента, у них, соответственно, у них общие э, у них родственные связи. И чем этот замечательный динозавр хорош? Вот найден он совсем-совсем недавно. статичка реально буквально вышла почти позавчера, и э, это чуть ли не самый полный. Скелет? Скелет, относящийся к группе титанозавров. Ну, это как раз вот эти вот заур зауроподы, которые самые большие динозавры вообще из каких-либо вот живших. Так, немножко величин. Это животное было длиной 26 метров и весом в 59 тонн. Ну, такая оценочка. Это как 4 диплодока и как такое стадо слонов. Вот, и что интересно, назвали это, этого дендротозавра Шарани в честь Адама Шарани, бизнесмена, который спонсировал эту экспедицию ученых и, собственно, финансировал все, все вот эти вот раскопки, ну точнее, существенную часть бюджета. Его денежные средства внесли, так сказать. Ну, тут сразу, конечно, вопрос. Известно, что наземные животные имеют некий предел размеров, потому что если животное очень большое, то оно вот очень много весит, у него большая масса, и соответственно у него должно быть очень крепкие ноги, очень крепкий скелет, в частности. Вот насколько это животное соотносится, например, с крупными животными моря, с морскими животными? Замечательный вопрос. Да, здесь, здесь два момента. Во-первых, в водной среде размеры как бы не ограничены силой тяжести, потому что в воде плавать намного легче бы, бы огромному синему киту, чем если бы он попытался выползти э, на сушу. Он бы тогда задохнулся под собственным весом. А второй момент это то, что эти гиганты во-первых, они не полностью теплокровные, они частично теплокровные за счет как раз своего размера. А так как у них уровень, уровень метаболизма существенно ниже, чем у современных э, животных млекопитающих, то и получается им нужно было на единицу массы потреблять Пища, ну, соответственно, как бы для поддержания метаболизма, им нужно было меньше энергии. а Что, собственно, сказывалось, им нужно как бы, на единицу массы меньше питаться, и эти вот ребята могли как бы существовать. То есть представить млекопитающее с таким размером, с уровнем метаболизма млекопитающего, это просто оно должно реально есть в каждый день просто гектарами каждая особь. Ну, то есть, это вообще ничего не делать, только питаться, и все равно ты не сможешь э, долго функционировать, потому что все равно тебе будет не хватать пищи. И еще третий такой небольшой момент. Все, наверное, помнят э, фильмы про динозавров, и там много всяких зауроподов, которые идут по таким степям, ну, или, точнее, превращают в такие небольшие степи леса, вот аптовая. А, <свят> <свят> вот, Там, по-видимому, есть такая небольшая ошибочка, потому что сейчас доминирует гипотеза, что все-таки эти ребятки вели какой-то приводный образ жизни, что-то типа бегемотиков, потому что конструкция их скелета такова, что они не могли реально ходить все время по суше, может быть, они чуть-чуть пытались выйти. Очень эпизодически, там, не знаю, там яйца отложить, еще что-то сделать. Но большую часть времени они находились в, частично в водоеме и в водоеме просто огроменную вот эту тушу держать на четырех ногах очень проблемно с их поясом конечностей. То есть у них, так как у них не такой совершенный скелет, как вот у нас там, с ключицами, лопатками, у них у них все намного хуже, а учитывая, что это огроменные животное в общем, приходит к выводу, что они не могли быть полностью сухопутными. Всего. Сегодня. А сегодня у нас почти вчера. <смех> Ученые расшифровали геном кофе и показали, что синтез кофеина возник у нескольких, у нескольких растений абсолютно независимо. Ну, потому что кофеин есть, есть много в чем Он есть, например, в чае, он есть, например, в какаобабах. И они показали, что ферменты, ну, соответственно, и гены, те, которые их их кодирует. они разные у этих растений, и они независимо в этих разных группах растений эволюционировали. Вот. И хотя, казалось бы, на выходе у нас, у нас одно и то же простое довольно вещество. Завтра в российской газете появилась информация, что практически уже готова российская вакцина против вируса Эбола. Об этом заявила наш министр здравоохранения Скворцова. Искренне хочется верить, что это действительно так, хотя, ну, если лично я чуть-чуть скептично отношусь на то, что все-таки как-то у нас производственных мощностей намного меньше, чем вот, например, на Западе, потому что, ну, просто реально, реально кратчайшие сроки и российские реалии, ну... Если это действительно так, это будет просто замечательно. И наша, так сказать, вакцина будет тестироваться, ну, вообще выйдет на клинические испытания одновременно с американской. Ну, вообще-то не одновременно, ведь американская уже на пациентах пробуется. И когда двое американцев заболели, они поехали в США и их стали лечить этой вакциной. Через две недели они выписались, хотя нет информации, связано ли это с вакциной. Ну, потому что, в принципе, некий процент исцеления не мыслям, в общем-то. Да, да, да, это очень существенное замечание, потому что вот эта сегодняшняя эпидемия Эбола, она имеет летальность не 90%, как обычно любят в СМИ подчеркивать, на самом деле там летальность где-то на уровне 60%, то есть... Ну, статистика обычно, мы вот когда говорили в передачах, 50-90, в зависимости от ситуации, 50-90%. И очень часто, когда говорится про летальность, дается не одно число, а грани ну, граница, диапазон. А журналисты любят максимально эффектное число. А, да, и в этой же новости, кстати, написано, что на сегодняшний момент число жертв уже превысило 1900, то есть уже, уже почти 2000. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До свидания. Счастливо. Вступайте в нашу группу, приходите на наш сайт, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, приходите к нам на встречи. Всего вам доброго.